Махмуд, за <звы> всем добра. С вами снова СС, староквадитель э, германо-российского клана. 12 уровня Иван Дан 0.7 И я понял, что вас интересует больше всего <coughs> халява, ничего такого страшного, ребята, все нормально. То есть, э, судя по просмотру видео, вас больше всего интересуют а, линки, копи-линки на базы. Вот, э, я думаю, что те, кто досмотрел видео, где мы дали три наши базы лучшие на Лиге, где мы одержали убедительную победу. Они получили свой бонус. Те, кто просто там скопировал, ребят, на здоровье, копируйте прямо сейчас. Не задерживайтесь, не задерживайтесь. Быстренько скопировали. Все. Для тех, кто хочет правда побеждать, мы продолжим. Да, тему. Значит, дело в том, что я еще раз говорю. Самое главное, вы видите расстановку базы, но чем ее усиливать? Какими войсками? Вот вы нажали на копи-линк, скопировали, тупо, да? И что вы туда положите? Кьюарис, результаты будут. Только потом не говорите, что вы скопировали плохую базу. Все должно быть грамотно. Значит, сегодня мы с вами рассмотрим две секретные, не представленные в Рунете, две суперсекретные, могу сказать, не представленные в Рунете, германские базы боевые. Значит, одна база, ее создатель Джон Брайан Рэмбо, который играет в нашем клане. Мы покажем ее. Мы покажем атаки на нее. Это еще одна база 13 уровня, которая может вас заинтересовать. Опять же, досматривайте видео до конца. Значит, Мы покажем, как она создана. И стрелочками вы увидите расположение, как обычно атакует противник. Что он пытается, какие части базы он пытается снять. И покажем, почему это не получается. И покажем вам пруфы, да, хорошие атаки на эту базу. Опять же, совершенно честные. После этого второй линк. Вы опять же можете его просто тупо качать. Да, и потом опять не говорите, что вам каких-то секретов не раскрыли. Смотрите видео, будьте хотя бы немножко благодарны. Подпишитесь на канал. Мы делаем для вас лучшее, бесплатно. Не Ты ведь меня знаешь, Абдула. На, на, ну, в принципе, наплевать на это, да. Я мзду не беру. Вот, у нас это... задержал. У обильно. нас это хватает денег, чтобы еще за этим играться. Просто, просто пытаемся что-то такое до вас донести. Итак, вторая база. Вторая база это база, так называемая база Штефани. Это э, последний тренд, последний тренд 13-й ратуши. Кто ее только сейчас не копировал, и арабы ее копировали, и да, и кто угодно. Но создатель Штефани. Мы гордимся немножко тем, что она наша соответственница, то есть живет в Германии, она ее создавала. Вот. А в чем прикол? Вы, значит, сразу можете скопировать эту базу себе. Вот. А... опять пасхальная яичка будет в конце. Пасхальная яичка будет такое. Значит, вы посмотрите, это база очень сильная. База, скажем так, одна из самых неприятных, которые могут вам встретиться на Лиге, на Титановом уровне, на Большом уровне. Вот, брать ее очень трудно. Вы увидите атаки, которые проводит один из лучших игроков Германии, который, может быть, вам что-то говорит, был один из лучших кланов в мире Dark Lutherans. И сейчас есть Ицу, который перешел в другой клан. Но ну, я по старой памяти называю его представителем Dark Luters, и вы кое-что увидите я в результате нашего взаимодействия с ним. Вот. Вы посмотрите, как Ицу будет атаковать эту базу. И вы посмотрите, насколько эта база хороша. Наверное, вам этого хватит, чтобы скопировать линк. Может быть, вы уже скопировали, и вообще, я это все зря рассказываю, да? Вот. Но в завершении будет пасхальная яичка. Дело в чем, ребят просто э, одно дело вы эту базу все скопировали будете ее развивать все окей, но возможно еще другой вариант когда вы с этой базой встретитесь на войне и вот это честная ситуация э, одинаковая на самом деле кажется что это по теории вероятности редко но одинаковая база встречается с одинаковой базой вы знаете все слабости своей и силу своей, но не знаете как разбить другую а мы вам покажем, как вот эта база Штефани, какая должна быть на самом деле атака, чтобы разобрать ее, немного много, ни мало, на три звезды. Вот. Поэтому, те, кто досматривает до конца видео, и ну подписывайтесь, но ну, ну, не подписывайтесь, ладно. Значит, те, кто досмотрит до конца, вот, он увидит такую простую вещь, что и эту базу, если называется не рукожопы, руки растут не из Второй головы нижней. Ее тоже можно разобрать на три звезды. каким образом мы вам покажем. Все остальные копируйте линки. До свидания. Мы надеемся, что мы вам помогли. Это хорошие подарки. Действительно хорошие. Вот. Не оставайтесь с нами, не подписывайтесь. Вот. Мы ни кого ничего не получаем, нам ни кого ничего не нужно, мы зарабатываем совершенно другим способом. Нам вполне хватает денег и. Мы рады, если вам помогли. Вперед, смотрите. Копируйте линки. This is a true story about the genesis of Russian criminal world. Ладно, слушайте, пацаны. Окей, okay, listen to me, boys. Только поймите меня правильно. Just don't get me wrong. Once upon a time in the end of the перестройка, Russian boy Alexander White came home from the Soviet Army. His girl betrayed him, and she is sleeping with the bandit. Alexander White was very angry, but he had faithful schoolmates: the space baby and the boxer Phil. They shot the Теперь показываем. значит во всем остальном интернете, если вы запросите ту базу, вы увидите, какая она крутая, да, там арабы атакуют, там одна звезда вам ее рекламирует и все такое прочее. Да, конечно, база крутая, отстроена очень хорошо. Вы увидите там фуловые расстановки, там да, фуловые войска, все, все очень классно. Вот, но значит, когда вы что-то копируете Говорю, что досмотрите видео до конца. А, мы сейчас покажем атаки Ицу. Еще раз повторюсь, что это парень из Dark Reuters, Для нас это легендарная личность. Вот, э, но ну, я не хотел бы, но вот у нас есть Рик, который с ним мог бы встретиться. И я думаю, что битва была бы достойная по уровню. Вот. Значит, атака Ицу, И мы смотрим, что эта база разбирается на три звезды. Если хотите, просто делайте скриншоты тех войск, которые участвуют в атаке. Посмотрите, как идет. Если вы идете вверх, если вы хотите развиваться, если у вас клан достаточно высокого уровня и есть большие базы 13 вам предстоит война Вот обязательно. Эту базу все накопировали. Вот. Но, опять же, никто не посмотрел, как ее нужно разбирать. А мы вам сейчас покажем. Смотрите, ребята. Обычные дезодоранты лишь скрывают запах пота. Новый дезодорант ФА действует иначе. Убивая бактерии, он всасывается через кожу, проникает в кровь, доходит до нервных клеток и останавливает дыхание. Новые дезодоранты ФА мертвые не потеют.